Привет, девчат, сегодня мы хотели бы сделать обзор, ну, как обзор, э, что нам понравилось в мае вместе, вместе с Лизой. У нас есть всего три вещи. Это растение, э, чай и очки солнечные. Чай, которого нет. Да. Итак, для начала мы начинаем э, обзор по нашему растению. Первое у нас растение это кактус. Это кактус. Кактус. Вот я вот... Вот такой, как сказать, не маленький кактус. Мы любим курицы. Мы любим курицы. Мы любим курицы. Мы любим достаточно в таком вот горшке, вот тут Мы любим курицы. Мы любим курицы. Ну я как ну, вот такой вот. Кампус у нас, короче, как вам показать? Вот он. Вот, короче. Маленький, кстати. Он стоит такой. Извините, если буду бы... смотреть в ту сторону, потому что у нас компьютер. И я смотрю, как записывать на каких таких препятствий, чтобы записать. Так, все так следующее, это, наверное, чай. К Которого нету там. Чай, короче, мы припас, все. Это выпили. Это, значит, нам очень понравилось. Да, мы выпили. Это будет кончай, правда, как, как всегда. что то не работает. Да уж. завести. Итак, следующее то, что нам понравилось в Майе. Нет, все, не работает. Следующее то, что мне понравилось в Майе, это, точнее, мои, мои очки. Они в таком вот чехле. Как бы сделать ближе, чтобы у вот, меня хотя бы. Все. Ага. Вот мне понравились вот такие вот э -э очки Это чехол с очками Чехол с очками у меня довольно старый Раньше у меня были вообще очки для маленьких девочек вот. мы, открываем, мы открываем Вот так вот Вот у ну, очки Очки стоят довольно дорого вот, вот этот чехол Очки стоят довольно дорого Потому что вот вверху ездила сделала На таким вот в стиле в Таком красивом На всякий как сказать. Ну, как будут ткани, как халашка. Много-много ярких цветов, а вот внизу нет диоптрии. Ой, диоптрии. О, о, блин, как это называется? Не знаю. Ну, короче, внизу нет вот этого вот. А короче, да. А нет, но она вот с такими диоптриями, Прикольными. Теперь я знаю, где я буду снимать видео. Это вот, э, как всегда, наши языки такие вот штучки которые, как, для голоса. Вот я не, не сняла наклейку, но написано то, что 100% они не пропускают цвет. Да, вот близко. Вот выглядят у меня очки вот так вот. Если да, зачем? Ну что заход похож. Вот <говорят> такие вот очки. Они вот смотрятся вот так вот на лице человека. Прикольно давление. <говорят> Это все, что нам понравилось в мае. С вами был, с вами был канал Сталикстаун. Пока!